Есть конечно же? А здесь по-моему, еще мебель есть. О! Рыба! А ты куда рыбу идёшь, встреч? Пиявка. Хм. Электрический огонь. О! Электрический уголь. Уголь. Так, пожалуй, я пожалуй. Турин, забывай, забывай, забывай, Турин. Еще один дурак поперся туда. Да, верно? Это <свист> уже почти сделала наверное, работу уже. Свою. Скоро мы будем делать. Прокладывается. па па пам привет, скопь пам. Bababababam <laughs>